Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Пришла вдруг такая мне мысль, а снять луну, которую вы сейчас видите, вот она, родная, вот она, вот. Вот эту вот Луна снять в стократном разрешении на Galaxy S21 Ultra. И как это будет выглядеть? Не знаю, как вам, но мне почему-то вдруг стало интересно, поэтому пробуем. Поехали! Ну что, значит, поехали, запускаем мы с вами программочку и погнали вот так значит мы будем только фото так у нас сейчас один теперь нажимаем мы с вами трехкратное разрешение чуть поднимем вверх чуть поднимем вверх десятикратное нажали так вот она наша луна дорогая хорошо хоть у меня штативик с собой на работе так, десятикратное мы сделали, теперь тридцатикратное. Тридцатикратное, пожалуйста, вот она наша с вами луна. Сейчас сделаем фокус. Во! Видно, смотрите, как ее хорошо видно. Ну вот, оттеняет немножко цвет, свет, да, сильно. Ну вот так отлично вообще. Ну и теперь сто крат. Поехали. Тридцать, Сто. Оп, И навожу я сейчас на нее Ровненько, чтобы у нас все было И вот мы с вами ее видим Почти как в телескопе Так, сейчас я чуть-чуть подровняю Вот так И еще, эх ты Как понимаете, очень сложно настроить камеру В таком разрешении Вот так Отлично. Оп. Опять ушла. Еще раз пробуем. Да, реально сложно настроить камеру. Так, чтобы ее было видно хорошо. Так, только низ. Оп. Оп. Вот она, дорогая наша Луна. Вот так вот выглядит вся прям резкость, да? Которая может быть. Вот весь фокус... Вот в таком вот только состоянии. Лучше, наверное, не получится. Но тоже прикольно, смотрите, как. Даже кратеры какие-то там видать. Практически как телескоп. Интересно. Ну, вот такая вот штучка прикольная. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, и вы еще не такое увидите. Спасибо за ваше внимание. До свидания, всего доброго и до новых встреч.